Сегодня на обзоре ультрабюджетный дом, который можно построить на любом участке, даже очень маленьком и узком. Даже если ваш участок размером всего 15 метров шириной и 20 метров глубиной. Дом в современном стиле, с небольшой площадью застройки на участке, что экономит место, а самое главное – деньги. Когда стройматериалы взлетели в цене очень сильно, а свой дом ох уж как и хочется, то приходится искать продуманные, эргономичные, планировочные решения для своего дома мечты, чтобы просто так не переплачивать за бесполезные квадратные метры. Если вы ищете именно это, то вы пришли по адресу. Всем доброе время суток, вы на канале «Доступный дом». Сегодня дом в стиле минимализм 2 полных этажа, высота первого этажа 2,8 метра, второй этаж 2,6 метра, площадь застройки 65 квадратных метров, жилая площадь дома 90 квадратных метров, габариты дома 5 метров ширина и 13 метров длина. Фундамент дома утоплен в уровень землей, что делает дом приземленнее и комфортнее в эксплуатации. Если вы находитесь на северных регионах, то возможно возвышение фундамента на 45 см от земли для защиты от заметания снега и установки трех ступеней. Стены дома можно выполнить из любого стенового материала. В доме предусмотрено панорамное остекление с лицевой и задней части участка. Панорамные и большие окна дают очень много света в доме, а когда остекление еще и сквозное, то дом будет светлым вне зависимости от стороны света. Еще одним преимуществом панорамных окон является, что они дают определенную эстетику дому. Дом с окнами в пол будет смотреться всегда красивее, чем со стандартными окнами с подоконниками и это факт. Фасад дома комбинированный, штукатурка, дерево и фасадный камень. Все это неотъемлемая часть современного минимализма. Крыша односкатная с минимальным градусом уклона. Свес вес кровли выходит на 80 сантиметров. Дом состоит из таких помещений. На первом этаже прихожая, кабинет-гардеробная тире или котельная, туалет, просторная кухня-гостиная и лестница на второй этаж. На втором этаже спальня родителей, большая спальня для ребенка и маленькая спальня для ребенка, санузел и небольшая кладовка. Крыльцо дома утоплено в дом, чтобы защитить хозяев от осадков. Роль крыши выполняет козырек от балкона, который располагается в родительской спальне. Ширина крыльца 190 см, глубина 100 см. Вход в дом осуществляется через остекленную дверь, которая дает естественное освещение в прихожую. Прихожая площадью 6 квадратных метров, выполняет роль гардеробной и холла для прохода в санузел и кабинет. В прихожей установлен Г-образный шкаф с обувницей. Также этот шкаф выполняет роль ограждения для лестницы. Прихожая просторная и позволяет зайти разом всей семье, что исключает столпотворение у двери в ожидании, когда первый вошедший человек разденется и освободит место. В прихожей слева расположен небольшой кабинет 4,4 квадратных метра. Кабинет выполняет роль домашнего офиса для удаленной работы, что очень актуально сегодня. В кабинете установлен встроенный шкаф шириной 1 метр и глубиной 45 сантиметров. Рабочий стол и кресло. Ширина стола метр сорок на шестьдесят сантиметров. Стол ориентирован левой стороной на свет. По желанию можно кабинет переделать в светлую гардеробную комнату, либо при острой нужде в отдельную котельную, если такая требуется. Где будут располагаться инженерные коммуникации, я расскажу дальше. Следующее помещение, в которое мы можем попасть из прихожей, это туалет. Самое логичное место для него именно тут. Рядом с кухней для минимальной протяжки всех коммуникаций и рядом с ходом для роли дежурного туалета. В туалете установлен унитаз и инсталляция. Над инсталляцией можно сделать разводку инженерных коммуникаций, таких как отопление и водоснабжение. В туалете слева от входа установлена раковина, утопленная в нишу. Ширина 80 см на 45 см. Из холла мы плавно переходим к самому главному помещению дома, это кухня-гостиная. Она у нас совмещенная, что дает больше визуальный объем и пространство. Площадь по полу составляет 32 квадратных метра, что для разумного дома является золотым сечением. Кухонный гарнитур приставлен к стене, за которой находится туалет, для удобства разводки всех коммуникаций. Левая часть отдана под большие шкафы, ширина их составляет 2 метра и глубина 60 сантиметров. Предназначена для холодильника, печей и тому прочее. На широкой части ширина столешницы и навесных шкафов составляет 4 метра, что позволяет разместить достаточно места для хранения. Ну и, пожалуй, наверное, самый главный акцент в кухне-гостинной – это кухонный остров, который зонирует как гостиную от кухни, так и от лестницы. Габариты острова длина 2,5 метра, глубина 60 сантиметров. По возможности можно плиту и раковину интегрировать в остров. Между кухонным гарнитуром и гостиной установлен круглый стол шириной 1 метр 25 сантиметров для 4 человек. Гостиная расположилась возле панорамных окон, которые выходят на задний двор участка. В гостиной без проблем встает трехметровый диван и кресло, напротив подвесная тумба и телевизор. Из гостиной можно выйти на задний двор через остекленную дверь. Терраса к дому не примыкает, дабы избежать эффекта длинного вагона. Под лестницей расположили шкафы для хранения вещей. Лестница одна маршевая, с одним поворотом в начале и другой в конце. Ширина лестницы 1 метр, высота лестницы 3 метра. Глубина лестницы 4 метра 20 сантиметров. И тут настало время поговорить о том, где же установить котел. Я думаю, для такого небольшого дома рациональнее использовать именно электричество, а не газ. Соответственно, нам не надо будет ни котельной, ни коаксиального дымохода, ни громоздкого счетчика. Следовательно, электрическая котельная может быть очень маленьких размеров, и вполне логично разместить все это в больших пеналах на кухне, о которых мы говорили ранее. Либо над инсталляцией в туалете. Второй этаж, высота потолков 2,6 метра. Небольшой холл, на котором происходит вся развязка комнат, занимает 6,6 квадратных метров. Первая спальня родительская, она самая большая, занимает 13,1 квадратный метр. Панорамные окна выходят на передний фасад дома, что позволяет отслеживать всю обстановку во дворе и на парковке. В комнате расположен шкаф для одежды шириной 2 метра 40 сантиметров, не доходящий до окна 30 сантиметров, чтобы организовать техническую нишу для что? Двухспальная кровать шириной 160 см и прикроватные тумбочки напротив. Также в спальне нашлось место для дополнительного рабочего места, так как удаленка сегодня очень актуальна, а иметь кабинет с панорамным видом очень хороший бонус. Стол напротив окна 120 на 60 см. Но на этом функционал спальни не заканчивается. Еще одним приятным бонусом для родителей является балкон, который выполняет роль козырька для крыльца. Следующее помещение – санузел. Площадь помещения 4,4 квадратных метра. В санузле предусмотрен душ шириной 110 см и глубиной 95 см. Унитаз с инсталляцией. Над унитазом также предусмотрены шкафчики для бытовой мелочевки. Раковина 80 см шириной и 45 см глубиной с тумбочкой у входа. Нашлось место для полноценного шкафа 120 см и глубиной 45 см для шваб, порошков и бытовой химии. В него также можно интегрировать стиральную машину и сушилку. Санузел расположен над кухней и туалетом первого этажа, что упрощает монтаж коммуникаций. Техническое окно выходит на левый фасад дома и выполняет роль естественного освещения, а также при нужде залпового проветривания. Следующим помещением по левому фасаду располагается самая маленькая спальня для ребенка площадью 7,4 квадратных метра. Спальня оборудована двухметровым раскладным диваном, верхние шкафы над ним для использования максимально полезного пространства в спальне. Напротив дивана стоит шкаф для одежды шириной 80 см, а также рабочий стол 120 см с креслом, ориентированный левой стороной к свету для правильного освещения рабочей зоны ребенка. Последняя спальня занимает 9,2 квадратных метра и панорамные окна выходят на задний двор. С левой стороны стоит диван шириной 2 метра, раскладной. С правой стороны шкаф для одежды шириной 1 метр и рабочее место. А рядом с лестницей расположилась кладовая шириной 1 метр 75 сантиметров и глубиной 1 метр. Если вам понравился обзор данного дома, то подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Чертеж стен на данный домик будет стоить 200 рублей. Чертеж стен вид сверху с размерами. Также вы можете заказать индивидуальную планировку под свое техзадание под свой размер участка. Все контакты под видео. Вы были на канале Доступный дом. До новых встреч!